Здравствуйте, уважаемые владельцы животных. Здравствуйте, мои хорошие. Очередной ролик, очередной эфир с вами. Я, Меркулов Федор Николаевич. В Инстаграм много задают вопросы о Титы. В прямом эфире, когда мы ведем прямой эфир, задают вопросы о Титы. Воспаление среднего уха. У человека, у теленка, у щенка, у собаки, у котерка. Это болезнь свойственно всех животных. Воспаление среднего уха. Этиология там разная. Проникновение влаги лишний раз, когда купаете, вода затекла, может быть холодная. Может быть. Это не говорю, что прям процесс. Вот. Но главное проникновение патогенной микрофлоры. Она начинает развиваться, начинается идти воспалительный процесс и отит воспаление среднего уха. Животное... Угнетено умеренно, может быть, повышаться здесь в районе уха, может повышаться местная температура, может повышаться ушная раковина, чуть теплая, если сильный, тем гнойный. Они бывают разного происхождения. Но не путать с отодоктозом, то есть ушной клещ. Это тоже воспаление, но это воспаление ушной раковины, и не сколько воспаление, сколько скопление э клеща. Почему я говорю не путать? Симптомы почти одни и те же. Котенок, щенок начинает трясти головой, чешет лапы, бьет, чешет. Сразу либо одно ушко, либо оба. Загляните в ушную раковину. Если вы увидите черный налет, достаточное количество черного налета там, много, и значит если вы сами возьмете соском ватной палочкой и под сильным увеличением хорошее увеличительное стекло возьмете под сильным увеличением при хорошем свете посмотрите, вы увидите клещ от адептос он белый, прозрачный, мелкий, мелкий, мелкий, мелкий вы его определите все, это ушной клещ от адептос, это одно лечение мы рассказывали о нем, говорили там одно лечение, лосьон барс для чистки ушей накапали, подождали, вытерли, вычистили все, ушли раковеры, все хорошо. И капли ушли с противоклещевым эффектом, если это ушной клещ. Если это отит, ушко может быть чистое, если сильный отит, эм, такой прям острый и... Долго болеет животное Трясет головой, чешет Могут быть выделения Серое выделение, жидкость выделяется Грязноватое ушка может быть А может быть не грязное, но чуть покрасневшее Пока она бьет, воспаляется ну, И вот жалуется на эту сторону Что значит Боль у животного вот. Сами вы не лечите Пожалуйста, не лечите Не применяйте ничего в клинику Врач обследует, поставит диагноз и назначить лечение. Сейчас огромное количество капелек. Огромное количество капелек. Коммерческие они сложные капли, подобранные. Вот. И они, значит, эффективные. Есть эффективные, вот. есть разработанные Сабибе врачами капли лечения. Очень неплохо, очень эффективное лечение. Главное убить патогенную микрофлору, снять воспаление и, значит, этим самым причинно следственную связь следить, убрать причину, следствие уйдет само собой. Вот. Отец лечится, и не надо его бояться, ничего страшного. Но, что не раньше вы обратились, тем легче будет лечение, и лучше и легче будет собачке. Вот и вся тема. Задавайте вопросы, что вас интересует. Подписывайтесь на наш канал.